Подписывайся на мои каналы, у меня есть канал, где я публикую по субботам либо новую книгу «Новый рассказ» на канале Warhol Audiobooks, или на этом канале новые паризмы или цитату «Анекдот реже». Также есть каналы про уточек, про кошечек, про собачек, про змеек, обзоры и отзывы по технике и разных вещах, разоблачении фейков, по барабанам, по синтезаторам и основной канал Максим Вехов. Подписывайся на него. На нем я размещаю интересные истории о своих релизах и о своей музыкальной деятельности. Также сами релизы в ознакомительных целях. Купить мои релизы можно написав мне публичные сообщения в соцсети Facebook. Ссылка внизу под каждым моим видео на всех моих каналах. С уважухой Макс Саныч. Thank you.